Так, и всем привет с вами с Робинсон это мое первое видео и в этом видео я хочу вам прорекламировать про рекламировать игру очень мод вот, на бутатском в общем как вы видите практически ничего не добавляет то, что проходит э, всю игру, GTA, адрес, То есть тут открыты все э, магазины. Можно покупать что Карл, как видите, у нас на мускул-трону Вся шкала заполнена. О, сейчас я выключу эту музыку, что она меня бесит и раздражает. И потом на видео оказывается, что что как, как... То... то меня не слышно. Просто вот не слышно. О, это моя машина. Да. И я просматриваю видео перед тем, как выложить его в, в YouTube. Поскольку это мои первое видео. Да. Новый канал для меня как как вам сказать, как как, как перерождение на перерождение, например, в нового человека паука из старого. Ну, из старого в нового человека-паука. Скоро буду снимать с другом по сампу. Так что подписывайся на канал. Ставь палец вверх. И чем больше будет лайков, чем тем быстрее будет это, это видео. Ну, не это видео, а следующее видео. Запутался. Да, да. Да. И, кстати, показать, какие здесь миссии. Можно показать. Да. Вам уж можно показать. Вот. И еще вот подписчикам, если они у меня, конечно, будут, я не знаю на ваш вкус какое видео понравилось, то скиньте мне ссылку пожалуйста в, в комментариях на хорошую видео заставку для канала, потому что я искал искал найти не мог и программу для того чтобы сделать эту видео заставку. И еще ссылка будет в описании на канал Джонни Грифа. Он снимает сплэй по Майнкрафту и довольно-таки неплохо. Ну, по крайней мере, у него это получается. Ну, хотя у него там единственное видео, которое вы, наверное, не найдете. Ну, или если что, не, не трудиться там, ссылку вам кидать. Можно просто зайти в мои подписки, ну, в мои подписчики. Там будет Джонни Грифт. Кстати, его зовут Максим. Спалил взял друга. Конечно. И, кстати, я с ним буду по сампу в Сан-Андрес и по сампу в Криминальной России снимать. М -да. М да. Пойти вот... Чтобы вы не скучали, убьем этого чучку. Спросите, откуда у меня столько оружия? Так я вам отвечу. Четы. Да. Четы. Я решил, что это за погода такая. Почему все там красное? Непонятно, непонятно. Как-то мне непонятно. Блин, тачку вс раздал. Чтобы она не упала. О, мент, мент, смотрите, мент. Умеренный, да, умеренный. Ага, ага. О, блин, блин, блин, быстрее, быстрее, быстрее машинку, машинку. Боже, блин, что откуда столько уже машин? Ну только недавно прикопчили. Тут уже две машины. А, кстати, вот миссия, да, я ехал. пора заканчивать поскольку мне уже рекламировать вам нечего да нечего мне, э, блин, хотел с такую фразу сказать но, получается я сворую эту фразу мистер Ложки подпишись если ты не знаешь кто это да я, -я. В общем, ну, если вы здесь впервые, то вы можете поставить палец вверх, подписаться на канал. С вами был Скайлард Робинсон. Всем удачи, всем пока. Точно как у